и луна обо мне теперь не нужна. Побой появилась прятка седая, И луна обо мне теперь не нужна. Растопить во мне льдинку, И луна стала ярче светить. попрошу я у дочки косынку,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 Ты моя юная дочь, Что, ой, что с моею душою ой, творится, ой, Не поймет ты моя юная Лучка полюбит, ты взгрустнет, ты заплачит не раз. И мою из счастье прости ты, моя дочка, сейчас и, и мою за счастье. Пусть прости ты, моя дочка, сейчас.